А сегодня у нас тесты кайта по Равис Драйв 2, 15 квадратных метров. Марат, как тебе кайт? Отличный парашют, звать вещи своими именами. Цвет красивый, планка легкий, вот как бы водой рукой держать можно. В общем, я бы такой купил себе и своей маме. Эй, все снял, Мака, лови следующего. Эй, стой, стой, стрелять буду.